Все школьные каникулы я обычно проводил в деревне у бабушки. Это происходило на протяжении нескольких лет и каждый раз я слышал предупреждение о том, что ни под каким предлогом не должен подходить к нижнему врагу. А врагов было два. Верхний и нижний. На верхнем мы катались на лыжах, на санках, а вот на нижнем вправду не ходили. Что-то такое рассказывали старшие ребята, будто видят там нечто непонятное что там очень страшно. Время шло, и интерес к нижнему врагу рос вместе с нами. Наконец мы решили, что терпеть больше нельзя, и надо туда идти. Мне тогда было уже 14 лет, моему двоюродному брату чуть меньше. Долго прикидывали, что будем делать, если что-то увидим. В конце концов договорились друг друга не бросать. До оврага шли окольными путями, даже посмеивались над странными страхами местных. Был яркий январский день. Солнце слепило глаза, снег переливался и искрился. Нижний овраг оказался не таким глубоким, как мы ожидали, и не было там ничего особенного. Кусты, какие-то поваленные деревья, вокруг тишина. И вдруг мы увидели цепочку следов, которая странным образом начиналась будто из ниоткуда. Кругом не тронутый снег, даже тропинки никакой нет, а следы есть. Конечно, мы малость струхнули, но не настолько, чтобы заорать от страха. Настоящий ужас был после. На дне оврага вдруг появились непонятные пятна. Сначала маленькие, потом все больше и больше. На чистом снегу они выглядели как черные мазки и краски. Через какое-то время стало совершенно ясно видно человеческие тени. И они двигались. Словно по дну врага ходили люди. Но не было там людей, да и вокруг нас, кроме нас, ни одного человека а тени стали совсем плотными и еще более черными. Я не помню, сколько их было. Мы словно вросли в землю расширенными от ужаса глазами смотрели на эти черные тени. Самое главное, не было сил даже ноги от земли оторвать. Тени все так же двигались по дну оврага. И если бы хотя бы одна коснулась нас, мы бы, наверное, умерли от страха. Столько времени продолжалось это движение, я не могу сказать. Помню только, что раздался такой непонятный звук. Будто лед треснул и все сразу пропало. Вот тогда мы со всех набросились домой. Прошло уже 40 лет с того жуткого дня. А что это были за твари? Или призраки? Или какая-либо другая нечисть? Я не пойму. Да и не хочу, наверное, понимать. Но почему-то помню.